Здравствуйте, рад вас приветствовать на канале «Помощь с компьютером». В этом видео я вам покажу, как устранить проблему, когда у вас появилась в русской раскладке две клавиатуры. Одна «RUS Ro, а другая Рус USA». Как и в моем случае, у меня после обновления появилась третья раскладка клавиатуры Рус USA». Нажав настройки языка, само собой, здесь она не отображается, а показывает, что в русском языке есть только русская клавиатура русская. Данную проблему можно устранить, 100% и навсегда с помощью реестра. Как раз в этом видео я вам это и покажу. Давайте приступим. Нажимаем комбинацию клавиш WinR. Здесь нам нужно прописать Regented, чтобы запустить реестр. Дальше зажимаем Ctrl-Shift и нажимаем OK. Или просто ОК, потому что он должен запустить от администратора. Обязательно. Да. Теперь нам здесь интересно путь hk-local-machine, System, Current control set control ищем keyboard loud вот сейчас keyboard loud как вы видите здесь параметры отсутствуют нам нужно добавить сюда один параметр и он называется ignore remote loud для этого мы переименовываем, скопируем вот это название нажимаем здесь правой кнопкой мыши создать параметр двор 32 бита Здесь мы добавляем как раз скопированное. И вначале прописываем Ignore Remote Keyboard и убираем здесь пробел. Loud. Все названия первые с большой буквы обязательно. После этого открываем наш параметр и ставим значение 1. окей Все. Вот так у нас должно быть это поражение. Дальше мы закрываем. Перезагружаем наш сервер или ваш компьютер. Дожидаемся, как перезагрузится. И запускаем его. Идет применение. Как вы видите, у нас появилось только две раскладки.